Добрый день, сегодня у меня такая маленькая ссылочка. Из прислали. Была кому то кто Ну там мне сразу предложили ее проверить. Я проверил. Все на ней есть. У меня такие две футболки с современным логотипом правый. Тарс. Детская рубашка. Тут все вот подписано. 152 см. Годний. Пламя. Посмотрим, что внутри. И у нас на ощупь очень приятная ткань. Реально очень приятная, она как шелковая такая. Вот с таким вот рисунком. Видите, кому интересно. Очень такой рисунок, интересно, насыщенный, яркий. И ткань реально очень такая классная. Я не могу прочитать. Так посмотрим. Тут я реально не вижу, что она сделала. Может, я где-то написано? Но вот все описание. Тут даже разводитель. О, Так она выглядит. Поверни спиной. Мидленно. милый. У нас как ничего особо нет. Там только вот сбоку рисунок какие-то. Это, а, это новогодний. Там же написано новогодний. Тут вот эти вот черепа со снеговиком. Эй, со Дедом Морозом, оказывается. Ну как, нравится? Ночью классная, Приятно? Такая футболка. Ссылка, кстати, будет в описании. Стоила она намного дешевле, чем в нашем магазине. В нашем магазине такая где-то рублей я видел. За 700 рублей в магазин был. И что такое? Вот это вот. А лев, вот этот лев. Это Кто? не лев, это оборотни. Человек-волка, да? Ну, да, ну все. По ссылке обязательно заходим, смотрим. Радуемся. Покупаем.